С высшим образованием, с чужим мировоззрением, с дальними дорогами, поездками, путешествиями и вообще со всем тем, что далеко и высоко. Ну, а прежде чем приступить к дальнейшему прогнозу, мне хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы делитесь моим видео, подписывайтесь. И надеюсь, что и в дальнейшем я буду для вас интересна, полезна, и мы будем с вами продолжать нашу крепкую дружбу. Ну хорошо, теперь идем дальше. Что вообще, как ведет себя Венера в Стрельце? Как правило, она очень воодушевленная, она очень возвышенная, она очень э, идеалистичная творческая и вы знаете очень часто когда на таком периоде люди знакомятся то после того как венера переходит уже строгий практичный козерог их чувство претерпевают серьезные изменения и они начинают по-другому смотреть друг на друга то есть вот некая пелена с глаз она уходит но есть плюс в том что на данном периоде очень хорошо Благоприятно знакомиться с людьми издалека, с людьми другой культуры. То здесь как раз могут быть плюсы. Иллюзии, туман может не развеяться. И отношения могут быть долгими и надежными. Давайте посмотрим, вообще, с чем вы войдете в этот период. Ну, смотрим. Венера образует 15-16 числа. Она начнется аспект 14, он уже начнет действовать с 14 декабря вечера. Начнет образовывать аспект, чудесный секстиль к Юпитеру и Сатурну, которые находятся в последних градусах Козерога. Как правило, такой аспект может давать некие приятные события. Они могут быть для вас очень кратковременными, но тем не менее очень приятны. Это приятные денежные поступления, это благоприятный период для того, чтобы выйти на работу, устроиться, подписание договоров. Может быть, это даже просто приятная встреча с людьми, которые имеют ну, более высокий социальный статус, например, по отношению к вам. Ну и вообще для любых встреч с людьми, которые занимают руководящие позиции ну, или какое-то имеют для вас важный авторитет в вашей жизни. Также 14-15 Меркурий будет образовывать точный аспект Марсу и будет помогать вам в каких-либо договоренностях правильно мыслить, принимать правильные решения. С 17 по 19 такие две важные планеты, как Сатурн и Юпитер, выйдут из вашей зоны главных целей карьеры. карьеры и это говорит о том, что наконец-то какие-то важные вопросы, которые не давали вам покоя ранее, они это идут на второй план. Все, что было непонятно, наконец-то станет четким, прозрачным. Наконец-то вы на, на чем-то остановитесь и четко будете понимать, куда вам дальше идти и что нужно делать. Эти планетки передвинутся в зону дружбы, в зону работы и общения с большими коллективами. И вы почувствуете больше свободы, действий на ближайших пару лет. И можно сказать, что вам будет как-то, знаете, легче общаться с креативными людьми, необычными, станете более контактны. И еще это говорит о том, что для тех, кто занят в эфире удаленного удаленного труда, то для вас здесь откроются очень хорошие, благоприятные возможности для собственной реализации. 20-21 повторится еще интересный аспект, который был у вас в начале периода 15-16. Здесь тоже будет дни, пару дней небольшой удачи, которая будет... Что-то вас порадует. Порадует, может быть, общение с друзьями, может быть, какие-то там будут приятные поездки, путешествия. В общем-то, что-то важное, чтобы вы хотели для его осуществления, можете планировать на эти дни. 22-23 декабря здесь могут быть сложные ситуации, связанные с коллективной работой. И... Своим окружением. Но здесь у вас будут напряженные аспекты. Квадрат от Плутона, который находится в зоне карьеры. К Урану, который находится... Э, вернее, извините, не к Урану, а к Марсу, который прямо идет к вам. У меня есть чувство, что или на вас кто-то попытается подвить. Ну, а вы будете сопротивляться, что ну, просто могут быть взаимные столкновения. Лучше вот с начальством, с людьми, от которых что-то зависит. Важно для вас не конфликтовать в эти дни. Еще также важно, что 20, 21 декабря в Меркурий переходит знак Козерога. Это будет помогать вам принимать более правильные, более такие рациональные, практичные решения в области своей карьеры. пойдет вам на пользу. Причем с 25-го Меркурий должен образовывать аспект к Урану. Да, Вы его почувствуете, он будет буквально пару дней работать. И это поможет вам нести какие-то правильные решения в своей работе, это выход из сложных ситуаций. в общем, Это нестандартные, очень правильные, знаете, как озарение будет у вас работать. Это сфера карьеры будет касаться карьеры и работы. И также в борьбе со своими сослуживцами. Я чуть позже об этом скажу. Да, и я еще все время говорю о работе, о работе. Почему? Потому что как-то знаете, вам не особо до личной жизни будет. Обратите еще внимание на период с 27 по 30 декабря. Здесь будет наблюдаться иллюзорный аспект, который дает иллюзии, желание расслабиться, потакать себе в чем-то. Ну, потакать в собственных слабостях. Это квадрат от Венеры к Нептуну. Причем здесь, знаете, идет. Это такое желание, желание чего-то э, ну, запретного. Вот, желание запретного плода. Поэтому вот, обратите внимание на этих три дня. Ну, кто может себе позволить расслабиться, может расслабиться. Так, 30 декабря. Ну, в принципе, он ничего не должен негативного принести. Так, также 30 декабря будет полнолуние в Раке. Ну, на вас, ну так, сейчас скажу, второй, третий, четвертый. В общем, здесь может быть ситуация связана как-то с домом, с семьей. Ну, смотрите, 30 число достаточно напряженный аспект в плане, знаете, такой взрывной ситуации у себя дома в семье. Поэтому будьте все-таки осторожны. С 31 декабря по 5 января... Вы знаете, ну, мы понимаем, что это будут праздники, но, как ни странно, для вас это будет наиболее благоприятное время для работы, и особенно для работы в коллективе, поскольку к пятому числу Меркурий соединится с Плутоном, что поможет как раз вот, знаете, взаимодействию, коллективному взаимодействию, благоприятному, благотвор... благоприятному и творческому. Так, что еще можно сказать? В принципе, накануне новогодних праздников настроение у вас будет достаточно неплохим, сдержанным. Желание будет огромное повеселиться и расслабиться. Огромнейшее. Если сможете, лучше, наверное, все-таки с друзьями. Не, ну, то, если только в семье, то вам будет скучновато. Но а я, может быть, если успею, сделаю еще все-таки прогноз для всех. На новогодние праздники, поэтому пока только подсказываю. 7 января произойдет еще одно интересное событие. Марс выйдет из вашего знака и перейдет в соседний, в Телец. Но будет в течение первой декады идти в сложное соединение с Ураном и Лилит. Но об этом я уже расскажу в следующем прогнозе то что он принесет но пока хотелось бы остановиться ненадолго о том как вы будете себя чувствовать смотрите вы в принципе будете придерживаться той линии поведения и тех жизненных устоев которых придерживались до сих пор и это очень хорошо Вообще, сам по себе период наиболее благоприятен для мужчин. То есть для мужчин будет полегче. У вас, возможно, и знакомство с женщинами издалека. Особенно это проигрывается такой, знаете, тоже такой огненный барышник, как и вы. Там львица, овен, стрелец, может быть, скорпион. Может быть, приезд ее к вам издалека. Что каса... Что касается. Ближайшего окружения, то есть нек... ну, кто-то, кто от вас недалеко, кто близко, с ней возможно ну, продолжение общения. Для новых знакомств маловероятно, как-то вы не настроены на флирт, особо сильно, скажем так, вообще никак. И у многих из вас в душе немножко, знаете, такое чувство печали может быть, растерянности, ну, как-то вы закрыли, закрыли почему-то для себя эту тему. Для женщин здесь более сложная ситуация. Здесь есть ситуация, когда еще многие из вас могут держаться за кого-то из прошлого. Есть человек, которого вы скрываете, с которым где-то далеко, знаете, он как, как мечта для вас, но вы иногда изредка с ним общаетесь ну, я не для всех для большинства но тем не менее как-то ваши отношения на какую-то другую стадию не переходят плюс что еще у вас тут интересного есть вариант того что некий человек особенно если он связан с водной стихией скорпион рыбам рак из вашего прошлого может пытаться отравлять вам жизнь, не отпускать вас до сих пор. Но вам, знаете, нужно бороться с этой зависимостью, поскольку он энергетически присутствует в вашей, в вашей ауре, он не дает вам вырваться и найти себе другого человека достойного. Для семейных взаимоотношений здесь у вас есть какие-то очень важные перемены в семье. Как будто бы вы чего-то добиваетесь, важных бумаг. Или может быть, кто-то ордер, например, на квартиру, кто-то продал или купил квартиру. Что-то с недвижимостью благоприятное. Может быть, какие-то вот долгожданные документы получаете, может быть, деньги получаете. И это все связано с недвижимостью. То есть, на цели конкретно касающиеся вашего дома, вашей семьи. То здесь у вас интересные перемены. Для большинства из вас финансовая сторона вопроса будет достаточно неплохой, но подготовьтесь, потому что следующий период обещает быть достаточно сложным. По, по денежкам январь будет очень тяжелый для вас. Скорее всего, что для большинства из вас в вашей карьере особо сильно ничего не поменяется, как было, так и будет, но со служивцами, своими сотрудниками могут быть достаточно сложные отношения, то есть отношения, когда вас могут подсиживать, сплетничать и, знаете... Может быть, какая-то даже ревность или зависть. То есть вам придется ну, как-то подстаивать свои права. Еще очень сложная ситуация в плане здоровья. Обратите внимание на свое здоровье. Возможно, что-то внезапное, неожиданное. Поэтому поберегитесь. Где попало, не ходите. Без защитных средств. Также остерегайтесь обмана и подвоха в финансовых вопросах. Никому в долг не давайте и сами не берите. Вообще ни в какие сомнительные мероприятия не вкладывайтесь. И традиционный совет от Оракула. Возможно, вы разочаруетесь в том, кого любите. Но не воспринимайте все слишком трагично. Наилучший шанс, который, вернее, любого другого, способствовал исполнению вашего желания. Вы упустили. Но скоро появится новый. Данный период отмечен возможностями хороших заработков. Однако. Однако для дальних поездок подходит мало. В настоящее время вы придаете слишком много значения мелочам и тем самым раз... размениваете и унижаете себя. Вот как. Удачи вам!